Здравствуйте, друзья! В череде наших уроков в формате 100 дней Институт за 100 дней очередная задача натюрморт Здесь мы с вами будем знакомиться с разными фактурами фактура фарфора металла стекла и даже старинной мебели это один из старых мастеров у которого много натюрмортов я выбрал у него ну как бы не очень громоздкий чтобы чисто выполнить студию но сами понимаете картиночка вполне пригодна для кухни и для продажи так то есть Написав ее, вы сможете ее предложить к продаже. Очень милая вещица. Итак, мы потихонечку будем выходить из купой палитры, но здесь у нас практически повода выйти нет. Смачиваю холст тройником для того, чтобы краска, во-первых, чтобы не бояться холста, так уже с ним пообщавшись уже как бы он становится понятным. Очень много красного в картине, много охры. Теперь я краску стараюсь уже брать сухо, не разжижаю. Напоминаю, что тройник это разбавитель, плюс масло, плюс лак. И черное. У нас появляется новый цвет. Черное.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 Больше охры в дальней стене. Ну, вероятно, уходящей стене. Охры и черного. Там различимы полосатость, как бы штриха краски по вертикали немного по горизонтали но это мы все еще будем накладывать не только в этом сеансе и чуть-чуть белил охра белила черный и все это вмазывается Красноту. Натюрморт сам чуть больше, чем то, что вы видите на картинке и то, что мы с вами пишем. Я его взял именно таким, чтобы он уместно лег в формат 30 на 40. Черный розовый. Внятно выше середины, по высоте, начинает свой косой путь по горизонтали уходящая плоскость стола. Специально взял большую кисть. Для того, чтобы эту шершавенькость наращивать. В качестве черной сажа черная. Кость сженая, черная. Все что угодно. Черная. Не доходит до середины холста по ширине сосуд. Это чаша. Вот где-то ее параметры. Пока все приблизительно, она же отражается, охра немного к розовому. Благодаря охре краска ложится более плотно. Охра у меня, охра желтая. В середину примерно в середину уходит косая линия угла стола Чашка находится посередине двух пространств, над и под ней. Деликатненько выедаю краску с холста. разбил охры и начинаю поиск со размерностей Ага, спасибо. -ка. И сейчас снова можно подтереть, когда уже более-менее или видно место расположения чашки и блюдца. Белило с охрой. естественно, подмешивается красный Задачи финишно уложить краску у нас сейчас нет. Мы должны набрать основные пятна, что называется, сделать закладку холста. Черный приходит немного. Он дает, вы видите, в этой среде голубоватый оттенок. Подмешивается кротлак розовый. Теневую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 Так, наверное, и все. Сейчас чуть-чуть еще белый трону. Белила с